Всем привет! Сегодня 27 апреля. Вот на нашем участке растет такая березка. Почки уже вроде как набухли. Я думаю, что пора можно поставить сок. Ну, вообще береза, конечно, много влаги из земли забирает. Вот. Поэтому пускай она... Теперь с нами поделиться своим соком сейчас с южной стороны просверлю или выдолблю отверстие в 3 сантиметра ставлю туда трубочку и посмотрим есть сок или нету поставлю небольшую бутылку посмотрим сколько на течет тут арматура всякая ну, вот я думаю что здесь где-то полметра от земли сделаем отверстие и попробуем вот здесь кто-то когда-то уже видимо брал сок остались ямы Ну вот сейчас мы попробуем. В общем, с южной стороны, сейчас проковыряю отверстие гвоздем, ставлю шланг, закреплю бутылку и посмотрим, с какой скоростью будет идти сок. Ну, вот видно, как выделяется сок но ну, Обычно несколько отверстий делают Но поскольку у меня маленькая баночка Бутылочка Я сделал одно Отверстие готово Сейчас вставляем кусочек силиконового шланга Закрепляем бутылку и смотрим, сколько времени у нас будет заполняться полуторалитровая бутылочка. Вот такой струя вытекает. Ну вот таким образом я закрепил бутылку. Капельки текут с такой же скоростью, как и самого главного аппарата. Время сейчас 13 часов 45 минут пускай капает посмотрим сколько времени наполнится полутора литровая бутылочка Прошло два часа, с того момента, как поставил сок, вот налилось, накапало уже более больше, чем пол бутылки. Ну, ждать полную, пока нальется некогда. Срочно придется, а, пришлось ехать домой. Поэтому, ну, вот за два часа, вот столько накапало. Если сделать еще одно отверстие, будет гораздо быстрее. А если три, соответственно в три раза быстрее. Поэтому вот так вот вот, такой вот сок у нас. Будем пробовать. Всем пока.